Всем привет, в этом видео расскажу историю группировки под названием Вальгала из аниме и манги «Токийские мстители». Преступление, наказание. История создания банды такова, что изначально была банда Мьобиус. Ее сформировал скрыт кисаки Тетта, а сам же Мьобиус был под лидерством на бутаке Асаная. Участники банды были на два поколения старше свастонов. Мьобиус контролировали район Шинзюку. Участников банды насчиталось больше сотни. Банда была сокрушена, когда Майки победил лидера банды, Асаная. Я убью тебя за 10 секунд! Выходите, все, кто решил, что Пачин проиграл. С ними шутки плохи. Я не только в средней школе. Эй, Удалы же на вас триле. Помогите Усанаю. Но оставшиеся люди Мёбиуса были взяты под командование шу Ханмы по воле Кисеки. Оставшиеся Мёбиусы вместе с Ханмой хотели убить Ракена и Майки. Однако пришла вся токийская свастика. После Мёбиуса окончательно был сокрушен. Ведь я теперь могу собственноручно прикончить непобедимого Майки. Здесь весь Мёбиус, сотни человек, а с Вастонов только четверо. Майки и дракин Замучим обоих. Блин, это в сборе. скотина. Ханма предупреждает Майки, что скоро будет новая группировка под названием Вальгала. Те, кто были врагами Тосвы, присоединились к новой сформированной банде, в том числе и мебельсовцы. Майки, скоро у нас будет крутейшая байкерская банда в Канта. Вальгала, я будущий вице-командир Вальгалы. Тосве, не видать покоя. Вальгала была создана также по плану Кисаки, дабы сломать Майки убийством Баджи, а также чтобы Вальгала стала под началом Тосфы. Тем самым у Кисаки появилась бы власть. В первой в шкале было все по плану Кисаки. Вальгала выиграла Кровавый Хэллоуин, Майки стал главой банды, сделал из нее новую Тосфу и покорил преступный мир с Кисаки в качестве истинного лидера. Сюджи Ханма! Конечно же, он тоже здесь! В не было лидера, а известна она была как Безглавые Ангелы. Но Ханма занимал должность выше всех других. Также в банду супели знакомые Казуторы из колонии, а именно Чонбо и Чоме, которые заняли должность капитана Альгалы. Ну ты и Он был твоим верным последователем. Не ожидал, что ты его так жестоко. Позже в банду присоединился к Кейске Баджи целью скрытно убить Кисаки, не раскрывая пан никому из своих друзей. Принимаем кейски, банжи вреды Вальгалы! На! В день Хэллоуина началась война между Тосвой и Вальгалой. Вальгала превозмогала Тосу числом и силой, так как участники были на два поколения старше слостанов. Да, 150 а Вальгаладцев 300. Преимущество за еще они старше и физически сильнее. В конце концов, Вальгала проиграла и убежала с поля битвы после того, как Майки с одного удара вырубил Ханму. Вот видишь, закончилось Он вынес ударом Он явно жульничал Бежим! Нас тут убьют! Ни хрена не смешно Стоит перед продолжением истории упомянуть про их форму Ну согласитесь, логотип ангела без головы хорошо запоминается Их форма состоит из белой куртки, а сзади куртки логотип Вальгаллы Безголовый ангел После того, как Вальгала был успешно поглощен, был сформирован новый шестой отряд в Тосве. Естественно, там были прошлые Вальгаловцы и Мёбилсовцы. А капитаном отряда являлся Шуджи Ханма. Спустя время, когда Майки узнают от Чифу предательство Кисаки, он не исключает Кисаки из Тосве. Слова Кисаки для Майки были безразличны, как и слова Ханмы, который заявил, что весь шестой отряд уйдет, если кисаики исключат, так и случилось, покидая в Ханму забрал с собой подчиненных и отряд был расформирован. Скорее всего, с этим отрядом Ханму восполнил число людей в поднебесии. Предлагайте в комментариях э, идеи для последующих видео. У меня все.